Добро пожаловать. в что тут есть курнунь? Что тут есть курнунь? Давай сразу курнем. Где у тебя бульбик? Танюха, давай курнем. Где у него бульбик? Вот он. Где бульбик? Сразу цинкуль бульбик. Давайте типа. Где он? Вот он, вот он, вот. он. Где? Где? Где бонго? А вот он, вот. Давай, все, я короче, я накуриваюсь. Ля, Танюха, я кумарит, все, короче, не могу. Боже, боже. По-моему, косой, я наблюдал на коврик, братан. Я даже занулся, бля, тут бля, бля, бля, бля, ты чё, в штаны накакал, бля, бля, бля, Я на тебе не могу, бля, бля, бля, бля, бля, бля, всё, бля, бля, сажусь. сажусь, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, Сейчас, подожди, подожди. когда а, ты без оружия? Не <социальные> Я... Уля, Танюха, ты такая страшная! Вообще, кобед! <социальные> Что ты за персонажа такого страшного создавал-то? <социальные> Я... Я не буду. Я выпью, сколько там? Четыре ведра водки и ты сухой страшная, команда. Это кто такой? <социальные> Ля, ты <социальные> кто такой? Почему <социальные> не в армии? А, это свои? Вертолет какой-то, слышишь за нами? Сити, вертолет, мать вашу! Не-не-не, мне надо водилу убивать, я водилу, Все, мне, мне нужен этот. А-а-ка а хуже! Ну, а, а, спокойно, а что нам надо их убивать что ли? Йоу, Где да, это, это, это, это, да. В любой непонятной ситуации доставить. Прыгай, прыгай, прыгай, прыгай. Таня, прыгай. Прыг. А, мне надо шуруп. вертолет, уйдите от полиции. Мне же надо вертолет. А, нет, нет. Fire Fi! По Я в любой непонятной ситуации беги, я А меня забыли! Алло, вы стреляете? Мне куда бежать? Алло, алло, что происходит? Я не хочу Ты синенькую. Я не хочу синенькую, я красненькую хочу. Все, сажусь, сажусь, сажусь. Лям, мне майку прострелили. Спасибо, брат. Спасибо, как спасибо. Есть. Будем сатану вызывать. Готов стрелять? место. Давай, наше три. Раз, Нет. два, три, На, три. Лям, у меня тоже загорелось. Ля, смотри, я красота у... какая-то. Коля, здорово, братан. Ля, ты шо кому? Ля, у меня тут призрачный гонщик. Ля, все-все, вот, все, все. ты друг потух, ты рагает. потух. Ты потух, братан, ты куда сиганул? Ля, осторожно, Ля, машина просто. сейчас взорвется. Сейчас тачка вводит реально. Ля, все, я готов, типа. Ой, это что у тебя за маска? Эту штуку хочу. Так, не помню. Ну, полистай маски. Лост, одежда, стиль масса по хеллоу бунтарочка привет во-во-во идеальная пара идя во вот или такого типа. не ну одинаково не интересно будет Давайте сделаем идеальную пару аниме матвей братан он прям тебе сильно мешает я вижу вижу я вижу я вижу простите мы такие я прям няшка ребята реально хеллоу бунтарочка привет наруто наруто наруто женская версия Дьявол, илюшка жми готов Че, мы вроде готовы Розовое, розовое, у я тебя все розовое? Не. Золотая не. УЗИ Да-да-да-да-да Золотой домик, Такое Золотое да. Я мне так тоже есть, да. Розовый Розовое не у меня Розовая. просто Розовое Я того же валю в да, сервак костюмчике мы мы костюмчики. Мы А ты того ты Готов? Да-да-да да, да, Раз, все два, два, три Нет, ну так тоже, а... наверное можно Ага, я же говорил не Я говорю, вы провалили? Нет-нет-нет-нет-нет Это серваки крашнулись да -да -да -да. Это сервак не крашивают. Но все равно была хорошая. Попытка хорошая Попытка была идеальная. На самом деле. Здорово. мо о Это моя машина стоит. Блин, цинк зачем парковаться, чё? Она у меня экологически чистая. А где мой мини-купи? А Ля, все, вызовите а мне этого секьюрити, или как, который ключи подает. Ля, Тань, я бы тоже, если бы у меня был такой персонаж, я бы тоже маску носил бы, типа, команду. Хотя я ношу <с кастрюлю на голове. Камон! Если тут что-то на ним просят. Типа, э, Танюха, мы в Америке, здесь типа тебя за это могут посадить, это тебе не Россия. А, слава! ля, типа. Ты руку отобьешь от мой колпак, слышь, колпак, мон! Поддых! Эй, бля, мне кофе ушатали, так ничего, ребята Средняя задание Последняя? Да, мы я что с Танюхой в команде? Я со Станюхой к команде пойду, я а же с... начну ей сразу по щам бить, типа, камон. Ля, такая она обычная, видала, она идёт, смотри Я злая на тебя. Ля, капец, Санька, пройдём этот момент и всё. Тебе к Цинку. С кем я поеду? Сквозь Цинку. Где? Я не поеду. Садись. Садись. Садись на одноместный мотоцикл. Садись. Садись, Аля. ну тань, ну а да! Ну тань, время! Ну Нутанюха! Тань, ну а да быстрее! Так ты остановись! Ля, куда нам ехать-то? А я что с тобой буду автобуса отнимать? Или мне куда? Куда нам ехать? Я не знаю, куда. Да, да, да. Ля, Танюха меня ведет вообще на мотоцикле. Кстати, у Тани нету оружия, так что убиваешь охранника с оружием, на его берет. Как нету оружия? Слезь моего мотоцикла. Я как-то не Ей не положено. Что, Илюха, тебе уничтожать. Здорово, геймер. Я только еду. Тань, смотри на дорогу, ну кто за рулем-то? Слышь, давай эту бабку напинаем. Ты что слышишь, алё? Уходи давай. Что такое, да я вот тут еще! Эо! Бабка! Ля я ушатай, ч она бычет, слишком мол, на кого? Мы тут. Мы грабители! Мы грабители! Ну а тебе. Мы грабители, слышь! Да сейчас минты приедут, пошли! Я каску потерял! Поехали! А ч? А куда они? А куда они поехали? А! Да за нами! Таня! Таня! Пожалуйста, у тебя, у тебя, ха-ха, на тебя вытравлено. Таня у меня нормально. У тебя хорошая попа, я вот сзади вижу, смотри, хорошая персонажи на Ладно, да-да. Ладно. Я уже пешком быстрее добегу. Так, ладно, ладно, ладно. Не надо с этого пистолета персонажа. Давай. Все, поехали. Все, ладно, ладно, ладно. Не буду, не буду. Сади, ну, дай! Ой, ладно, Тариф, когда садись. Не, ну правда типа садись. Правда, садись. Лан, садись! Садись, так садись, садись, что садись. <с на> садись>, плеча. Да? садись. Да, все, все, я все. Там еще раз копция говорит. За мной бежали прислать профессионально. Ну садись, Стань! Ну, Танюха, ну, мы так не пройдем! Садись! Профессионалами тут и не паспись Садись, Тань, вс, всё, выгляжу Эээ, ты что, я только автобус помыл? Ой, вот это было зря У тебя есть еда? Он меня Садись Ладно, да не, правда, все не буду У тебя есть? Покушать Я поеду сокращать Аривидерчи, малышка, мое сердце как вспышка Памятник крупки, 2 секунды уйдет, по-моему. на автобусе. Коротко говоря, Ля, я бы назвал бы этот фильм, сосиски тоже летают, алете. Мы тоже срезаем. По полям. Нормально мы срезаем. Знаете, ]嘩. если мы слышим крик, знаем. Цинк взорвал автобус. Мы нормально едем. Не знаю как, но он это сделал. Мы по Глонасу, у нас GPS не работает, мы по Глонасу. Нет. Дядь, дай, мы на вписку, дядь, мы на вписку, дядь Бля, капец Первую дверь разломал, вторую дверь, вторую дверь залетел Они нас уже знают, мы же с ними работаем на одном предприятии нет, Сколько нет. лет ушагивать, видишь, я не могу ничего делать а там Нет, ничего не нажимается Я тыкаю. Я что разбил ты видел? Серьезно? Он охранника задавил. Он сам под колеса. Ты видел? Я его не трогал, Тань. Я его не трогал. Он сам под колеса. Он, он сам подал. Тань ты это видел? Подтверди. Он сам под колеса прыгнул. Какой-то не наш день вообще просто. Я не трогал его специально. Я че, я же не совсем дурак-то? Надо же пройти сегодня ее в этом месяце-то. Наш... Вас спали, того не надо. Да, почему сп, почему спали? <клес> Пешком у вас сто процентов спали. Ля, ну мы Давай еще только, ля, придем, а мы еще только вот Мне так поехали. И уже достала вот летать, вот одно и то же, летаю, летаю, летаю, летаю, летаю, летаю, летаю и все. Вот какое-то <клес> разнообразие, да? Да, у вас хоть какое то разнообразие, хоть что-то меняется. У меня одно: приехал, сел в самолет и полетел. Едут какие. -то. А, а что? Она сейчас миссия провалена пишет. Я, я молится Да-да, вот да, все не хорошо. Не нужно ему начинать молиться. Или нет? нет, нет, у нас все под контролем. А у меня, кажется, нет. Я думаю, нормально. Не-не-не. Бежим к выходу. Ты только веди нормально, пожалуйста. Да не, я профессионал. Так же, как и пилотирование. Мы нормально едем. У меня здесь бабушка грибы забирала в детстве. Я знаю тут каждую тропинку. Давайте быстрее. Я пока вас буду прикрывать вертолет кто забор поставил? Я вижу, вижу самолет. Ты не брешься, Костя, реально, проходим. Спокойно. Все, прыгай! <свист> <Выезжай>. <свист> вот, <свист> это <фейл! свист> вот это фейл! Вообще просто. Я просто в <свист> шоке, если честно. <свист> Я <свист> просто <свист> не <свист> понимаю, как <свист> это реально. Ему <свист> че, места в чистом поле мало упасть было этим ошметкам, типа. Вы это видели? Фотово Фотово как так? Ну как это Фотово реально? Фупик, ты видел вертолет, откуда прилетел вообще? Из портала, из какого-то сатанинского. К Эдварду. А, вот туда, да? Э... Ну все. Да, к Эдварду, Косой а Вижа? Танюша ко мне. А Эдди где? Эди, у просто... тебя там полевое место, если честно, камон. Все, Таня, давай желтую. Эдвард живой? А, а может тебе просто будут падать свободно, ничего не нажимают? Нет, нельзя. Тогда будет Ты лепешечка. Можешь? Лепешка будет. Не, вот на крик шот и все. И аккуратно я вот мне прям сейчас реально хочется нажать кнопку F типа выпрыгнуть. Пожалуйста. мы почти прошли, я понял. Нет, нет, ребят. Таня, у тебя бузочка в крови, Алюха. У тебя бузка в крови. за золотой. Я минус звезды у вас. Я еще нет. А я бы же просто аккуратненько приземлился. Ляу, вот такая поза, как будто он в штаны нался. Так, ноги не намочить Скорость. Ноги не намочить. не Здорово, ЗД! Куда-то улетело далеко. Ноги не намочить Главное мне не ядервать. Еще одна жизнь есть. Осторожно. Куда осторожно. я второй посадил? Мы должны в него сесть. А мне именно здесь Осторожно, нужен? осторожно! Да, надо. Осторожно на него я садись. <сэкз> Жизнь еще есть! Туаль, ты как погибла то опять? Знаю, у меня парашют заказы. <сэкзвеж> Черт, ты, аккуратно, иди к нам. <сэкзвеж> <сэкзвеж> Просто ползи. Упа-ляк упа и ползи. Можешь ползи? <сэкзвеж> Где ты? Вообще, нак. Ну, взорвался она на пей, вот, а вот, вот С другой да. стороны. <смех> Бля, Танюха, остаётся, я тебя умоляю. На меня, на меня, а, нет, на меня. А, не вот, давай, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Необоротенько. Вот здесь. Ты что, Лови! Подой, подай, подай, А. У. Давай еще тут аккуратно. Надо. Мы тут! Да. Кто меня поймал? Ну, не шучу, на шучу, Все, готовы? Полетим. Куда? Я сел. Да. Все. Ля. Найс. Неужели мы это сделали? Серьез. Медведи. Вот и поздравляй нас. А в смысле серебро? А то у них и платье надали. А у них и платье дали. А за что? Ну она плюхается нормально, красиво. Я Ягодь постарелку. Она просто шмякушка. Самая красивая шмякушка в GTA.